Не, ну вы таки представляете, сегодня один хам послал меня на три буквы. И что вы думаете, я растерялась? Такие нет, таки я ему так и ответила. Молодой человек, я там была больше, чем вы на свежем воздухе.